Редактор субтитров а Проголосую, могу сказать, как если кому интересно, внести <смех> некую <смех> политическую нотку в наш такой личный вечер. Я, конечно, буду против, потому что на самом деле все, что происходит, мне очень не нравится. Вот, скажу честно, и то, что происходит вот с музыкой, ну, то, что я наблюдаю на примере ну, того, что я знаю, мне кажется, что если так продолжать, то ну, это тупик и в которым мы уже давно оказались. Мы, кстати, говорим о кризисе, который происходит у нас. Ну, вот по творчеству видно. Уже много лет, 10, ну, уже больше десяти лет, вот. Если где-то в начале двухтысячных, это еще как-то было весело, то сейчас стало -то совсем грустно, потому что... Ну, в общем, мне все не нравится. Вот мне нравится все, что я слышал живьем, и мне нравится все, что происходит вокруг. Вот, и я считаю, что если как-то... Я считаю, что рыба гниет с головой, то, что вот такое загнивание, это наверное, все протухание вот. из-за того, что как-то ну, что-то не меняется. Мы должны экспериментировать и давать возможность попробовать разные варианты нашей жизни внешней. Вот. Это такая моя позиция. Вот, когда один человек как бы всем рулит, это странно. Но в любом случае это вот один человек, он все равно будет делать то все по-своему. Вот, а мне кажется, что вер, верный будет э, шаг к развитию, когда будет возможность у разных людей как себя проявить и всем будет лучше. Вот, ну и вот музыкальная честь. Мне очень не нравится отношение к музыке и самих авторов. я сейчас говорю какие-то серьезные вещи, которые лично меня очень как бы, волнуют. Вот, я считаю, что ну, то творчество, которым мы занимаемся, ну, вот я говорю о содружестве. Оно не просто, это не просто песня. Но ну, может вот те, кто играют, ну, там фестиваль-платформа, еще какие-то фестивали, все круто. Вот, но то, что я пытаюсь сделать, ну, в этом всегда есть какой-то смысл. То есть это не просто песни, это какая-то попытка что-то менять. Вот всему выросли, ну, может, не все, но песня «Перемены» до сих пор, перемен свои до сих пор звучит. И для меня эта песня, ну, вот, не то, что там какие-то вот политические еще какие-то перемены. А я считаю, что творчество, искусство, оно ну, имеет такое свойство, имеет такую мощность, что-то менять в самих людях, в окружающем мире, в окружающих людях. Вот. И почему-то часто это сейчас не работает. Вот. А мне кажется, что наши песни, они не просто песня, а это какой-то посыл, очень важный. Ну, В общем-то, это такой язык, с которым можно, можно так сказать, по-простому с нами курить не через нас. Но я вот так это ощущаю. Может быть, другие так не ощущают. Вот. Ну, короче говоря, это такой длинный, большой разговор, который никак не, не могу я ни с кем завязать. А очень хочется. Вот. Поэтому сегодня я сыграю еще песни такие более такие, про лето. Вот, а, а потом сыграю какие-то более такие суровые песни. Вот. Но мне кажется, что и сами авторы должны как-то… Не должны. Ну, надо как-то переосмыслить вот то, чем мы занимаемся. Вот. Ну, вот. невозможно, же вот просто пить и вот на это тратить жизнь, и как бы это окажется каким-то вот… Каким вот шиком никуда. Я так не считаю. Я считаю, что мы делаем очень важное дело. Вот как деревья растут и дают кислород, мы тоже растем и даем кислород. Если нас вырубать… Этого, этого кислорода будет меньше хотя может быть я не подарю кислород, а какой-то вот угарный газ пожалуйста. может быть наоборот такие фабрики по производству всего токсичного Вот. песня будет называться как ни странно шлях я эту пел в парке, но она вот такая летняя а еще один такой момент, что вот я просто хожу в храм сельский, который там рядом кладбище. Я часто вижу эти похороны, понимаете, вот обычной жизни люди это редко видят, а там это такой некий конвейер, то есть те, кто там ну, вот, служат в храме, работают для них это очень привычно, ну приехали, отпевали, отпили. Вот. Когда ты сталкиваешься сам лично, это очень большая трагедия, когда ты видишь со стороны, ну вот такой конвейер. Но это к тому, что мы как-то живем в таком мире, где вроде никто не умирает, все хорошо, но там какие-то катастрофы случаются. На самом деле, ну фактор смерти, он в каждой человеческой жизни присутствует. Это такой вот для нас выйти здоровым. Фактор смерти. Болезнь, вирус. Вот, кстати, вирус пришел. То есть я но что человек, вот любая маленькая такая ничтожная вещество там, или которую микроскоп только разведишь, она может вот нас вывести из строя, довести вот да, состояние небытия. Вот. И жизнь и смерть это, в общем, все рядом. И творчество как раз нам об этом способно вспоминать, об этой грани о том, что на самом деле все этим не кончается. И как бы основная задача человека как-то вот, ну, прожить эту жизнь, чтобы как бы войти в следующую жизнь, мне кажется, которая нас всех ждет. Когда я слушаю песни, которые вот у нас тут звучат, или еще где-то в хороших местах, это часто слышно, вот это дыхание какой-то другой жизни. То есть не той жизни, в которой мы живем, вот, а та, которая нас ожидает и которая вот совсем рядом, вот она дышит, рядом, просто находится чуть-чуть в каком-то неком параллельном мире, и мы живем в таком параллельном мире. Вот Олег Стер живет в параллельном мире, там, трякованный постели, тем не менее творит, вот, и мы живем в таком странном, Екатерина, Екатерина из Чепыгина такая, я живу в каком-то заколдованном доме, вот, все, я хотел с ней немного поговорить, но что-то у меня как-то не получается, короче говоря, песня «Шлем». За упокой, сло сладокраья от шести с дракой, Глаза в рассвет влюбленные прозреют ли зари, Западь небесной дремою за, за пол имя, Птицы. А может души оставляя проклики, Кружа прощаясь. Одной Раскрыв объятий Крестно дарю Купельной Продолжение уже так играет, а? Скоро, скоро же, да. <с novo> скоро. еще полночь. Иди еще полночь. Может, чуть-чуть голос практически сделать. Я прям как теперь Юру понимаю. Пока сам... Просто хотел более суровые песни спеть. Ну, опять же, это такие суровые. Просто не хочется, чтобы кто-то мучился под это. Это оно мне как-то важно, а вам-то что, учиться? Ответь поколение Рекс-пекс-пекс рекс. Там наши шестере Мертвецов как живя пыль, поют своим А здесь просвещает свет крестов Путь невестный Иерусалим the world Ждет не дождись. береза с хлопочками Это по мотивам посещения квалилок тут увидел клип Юрия шевчук выпустил про там мертвые, мертвых людей что вот да актуальная тема хорошо что юрий шевчук жив и мы живы вот следующая песня будет ну, наверное, опять же она важна мне я как бы не хочу никого напрягать вот просто я хотела спеть и все как-то нет повода. Вот, а тут голосование за конституцию. будет песня как бы против. На самом деле такая веселая ситуация, что вот я реально ощущаю, что ну, вот лично я живу в каком-то параллельном мире. То есть у меня на самом деле, с одной стороны, как-то все, ну, если со стороны мира, так сказать, который мы живем так, ну, вот, за окном парка, как-то не очень все хорошо, наверное. Вот. Ну вот, нас смотрят там, считанные единицы и все прочее. То есть по, по тиражам все плохо, вот, не продается ничего. Но с другой стороны, наоборот, все хорошо. Потому что если заглянуть в Евангелие, то там как-то вот, ну, вот, нас привернуты, мир. То есть, если, если в этом мире как бы, нас не принимают, на самом деле это даже здорово с евангельской точки зрения, поскольку э, мир лежит возле но мир, который имеет в виду мир людей, не мир, который сотворенный, который прекрасный, в вот, который мы вносим только какой-то мусор, спам и вирусы. Вот. И получается так, что я часто ощущаю, что у нас просто... вот я, ну вот, ощущаю себя часто те такой тени. вот меня нет, вот, люди могут даже сквозь меня пройти, вот, вот, я не существую. С одной стороны это хорошо, с другой стороны удивляет, но вроде еще такой живой, воплотит. Вот. Песня о том, что вот нас нет. Про параллельный мир. Ну, я считаю, что она какая-то такая ну, достаточно жестокая. Кто-то может обидеться, там за кит слова там поется про страну фарисеев э, судакие. Но опять же это образ, это же песня, это не какое-то обвинение скоп ко всем нам. Вот. Живут в нашей стране очень замечательные творческие люди, с которыми я рад встречаться. А, и вот я ищу, себя ощущаю каким-то миллиардером, невозможным. То есть у меня такое богатство, и со всеми пытаюсь поделиться, говорю, вот, вот люди, как здорово. Смотрите, какие богатства, давайте вместе эти наши природные недра, и ну, не недра, человеческие как бы богатства, как-то их вместе ну, не использовать, как-то ну, радоваться им. И как-то это никому особо не нужно оказывается, Что-то мне вообще странно. Я чувствую себя миллиардером, который имеет валюту, которая здесь не котируется. То есть, вот, какое-то золото, ну, вот какой-то металл, который... Ну, вот, золото, которое вот у нас, скажем так, на нашей планете Земля, этот металл не ценится. Вот, а на нашей планете этот, этот металл ценится. Вот. Может, как-то детям, детям спать? В общем, совсем не колыбельные песни. Если бы тут не было ребенка, я бы так не распинался. Ну ладно. Да. В общем, не детская, не калыдельная песня. Нет серьезно, нет списков павших и живых, Среди чужих, среди своих Мы чай да бред, мы просто миф и сновидея Мы точно тень, мы будто дух, нас не улавливает слух, И тонкий нюх, все средства наружного снижения Здесь кто-то шит, а кто-то лг, а кто-то полон демон На выступлении Народ орет ворогу не дал банален сей сюжет Уж тысячи лет же жертвен Убит пророк, погиб поэт Ни в честь, ни славу В стране полисея В стране садукея А шатой жалеют На улицах имени их плачей В стране холдея В стране прохидея в стране победившей бабсы, где часы, Где вновь распят был божий сын, распя был божий сын. Спасибо. А нас, как не было, так нет, но по подобию коня Мы оставляют яркий свет, выное небо. Пусть излучатели вовят и крутят мертвых и парад. Мы знаем вечный звук любви и веры. Мы чужды пятый элемент опасни ядерный ракет. А кто не верит, то агент и враг народа, На параллельной мы волне Смущим небесной тишине, где не наступят абонент, и все земное, А где свет, смерть, тьма, терец свободы, там тюрьма забыты наши имена, И Божье слово, но вот живой от сердца пламя на Кто здесь услышит, кто поймет, душу живого. Страня полисеев, страня садукеев, А хоть жалеют на улицах грехи Их палачей. Страня халдеев, страня прохидеев, Страня победившей попсы, Где прорубные часы. Распят Божий сын. Распят был Божий сын. Живой живим, живой живым, живой живым, живой живой живой, живой живой живой На хвосте на голову Так, ну и спеть последнюю песню, заключительную, чтобы не было так мучительно ну, больно, или вы уже всё? я против. Ну серьезно? Тогда, надо, тогда придется вам всем участвовать. Мы эту песню, пуля ее замечательно подпивает в Северном кресте. Вот. Но вы можете просто там подстукивать, взять перкуссии, чтобы уже последнее сделать со На самом деле эта песня будет продолжением этой песни, поскольку для меня лично, ну вот, я просто, ну, поскольку глубоко человек, так сказать, ну, не то что, как бы, не фанат, можно сказать, не фанатик веры, но для меня вера это нечто, вот, неотъемлемая часть моей жизни. То есть я, для меня творчество, вера и все остальное, это состоит неразрывное для меня вот единство. Я не знаю насчет остальных, кто там в храм ходит, не ходит, это их личным делом, но для меня это так. То есть, э, если вот замечательная слава, что если Христос не воскрес, то как бы вера наша четная. Для меня, если Христос не воскрес, то вообще смысл жить вообще. Надо идти сразу, стреляться, что я никому не рекомендую, естественно, потому что Христос воскрес. Вот, потому что, ну, мое ощущение такое, ну, вот я действительно с этим делюсь, собственно говоря, об этом, мне кажется, вера, потому что многие забывают вообще, во что люди вер верят. Они верят в то, что будет жизнь дальше продолжаться. Либо они не верят. И верят они в то, кто дает эту жизнь. Кто-то считает, что вот есть там боги, там, ну вот язычество, там, прочие всякие религии, да? вот чем различие. Вот ну, и Христианство дает однозначно ответ, что у нас есть Бог, который стал человеком. И все отличие в том, что этот Бог, человек, за нас, Он проявил свою любовь тем, что вот просто к лежащем грязи, как там говорится, в колу, вот, говорят церковным языком, вот он за этих людей взял и вдруг умер. То есть вот за каких-то там бомжей, там, не знаю, вот со всех этих там за, в тюрьме сидящих, за страшное преступление, вот он взял и за них вот распялся, вот. И тем как бы, ну, на самом деле, с человеческой точки зрения это просто невозможно. То есть поэтому это вот, вот этот парадокс, для меня явно доказательство, что это на самом деле есть. Вот, но это лирика, просто песня, называется «Лето Господне», давайте Безотносительно, там вера, невера, просто для меня это песня, на которую можно там, постучать, вот. присоединяйтесь. Вот. Но я просто говорю, что «Лето господня это вот об этом, о том, что нас ждет, и я думаю, что мы там сыграем гораздо круче, больше, и на лучшем звуке, и на огромных аудиториях. Даже можно подпевать, но пуля там замечательно подпевает, если вдруг кто-то захочет. Куд ваш ты, закон старения, и смерти не предложен. И шарим вчера, сегодня, И и он же, По всем Блядь до Господня, защищай свободнее, Блядь до Господня, зерно зашло. Лято Господня, жизнь Рождество. Дай край изгнаний, бескуплинной известной ценой, пророки посланики, Не стал первый вемеш небосхититель. Люди, болезнь греха, За смяной декораций, Накраб на берега, Дерзающийся спасаться, Кушая краб, Дам любви вам не для нас. Блядь у господня души и веяние бомбое живой водой. Блядь у господня завет исполним со свалив с неба все Зелень не судят, их тетя судит, до них любви любит, В конце концов писаем мы люди, Святые по призванию Божьи люди.